скитаюсь по свету и уже устал от одиночества но ни в одном краю мне не хотелось остаться насовсем я видел много разных народов они затевают войны из-за пустяков, из-за клочка земли и сами же губят эту землю, истребляя на ней все живое никому из них нельзя доверять все они лживы и жестокие. Не то, что вы, звери. Я слышу звуки боя. Подходите ближе, ублюдки! Или вы боитесь топора Могрина? Держись, незнакомец! Я иду на помощь! Мерзкие трусы! Ранен в живот, задеты внутренности. Здесь я бессилен. Знаю, это была бы славная смерть. Если бы не задание. Задание? Я должен был доставить важное донесение моему вождю. Но теперь я не справился. Это бесчестье. Твоя честь будет спасена, почтенный. Я доставлю твое донесение. Акамогош, воин, благодарю тебя. Иди в город Агримар. «Найди вождя Трала. Скажи ему...» а -а -а. «Прощай, храбрый воин. Пусть попутные ветра унесут твою душу в царство предков».